Я Валерий Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема – сомнения. Не, не боясь проявлять сомнения, ты обретешь внутреннюю уверенность и баланс. Всякое равновесие внутри и в жизни вообще зависит от того, можете ли вы подвергать сомнению те или иные обстоятельства, которые происходят с вами или в вашей жизни. Вы можете сомневаться во всем, в том, чему учит ваша история в школьной программе, то, чему говорят или учат преподаватели в институтах, детских дошкольных учреждениях. Вы можете сомневаться буквально во всем, в том, что видите, слышите. Я предлагаю вам наконец начать доверять только самому себе, лишь той информации, которую вы добыли сами, не то, чему вас научили книги. Учителя, не то, о чем вы видели по телевидению, это очень важно. Не верить нынешнему телевидению. То, о чем говорят в радио, вообще во всех средствах массовой информации. То, о чем говорят ваши друзья, близкие, враги, завистники, незнакомые вам люди. Я предлагаю вам, наконец, проверять эту информацию. Не впитывать ничто, как вы раньше впитывали, как губка, все подряд, а потом делали выводы основываясь на так называемых фактах, которые на самом месте не имели места. Либо имели место, но были интерпретированы тем, кто подает эту информацию по-своему, на свой лад, на свое собственное усмотрение. Иными словами, вашим сознанием управляют. Я бы очень хотел, чтобы каждый из нас научился относиться к любой подаваемой информации, воспринимаемой критически. Не верьте ничему. Ищите независимые источники, в которых вы увидите совсем другой подход к тому, о чем вы знали раньше. И тогда, как говорят, правда где-то находится между, А делайте свои собственные выводы. Не верьте тому, что говорят, что что-то где-то находится глубоко, какое-то озеро глубокое, проверяйте. Не верьте ничему, что говорят, какой снег, какая вода, какое электричество, какой воздух, все проверяйте сами. Подвергайте сомнению все, что вокруг вас окружает, и тогда вы почувствуете, что вы сильны. Тогда вы почувствуете, что вы подкованы. Помните выражение: "Предупрежден, вооружен". Так вот, вы будете обо всем знать сами и своих собственных источников. Вы будете все проверять, как говорят в народе, на зубок. Не веря, не веря ничему, не веря ничему в тому, что вы слышите вокруг и воспринимаете. Старайтесь всякую информацию будь то политика. Информация о науке, технике, какая-то реклама. Не верьте. Ищите независимый источник, в котором вы черпнете ту информацию, которая действительно достойна вашего внимания. Честную, независимую. Допустим, вы идете покупать в магазин какую-то вещь. Что-то медийное. Телефон, планшет, компьютер, что угодно. Как правило, в рекламных слоганах и счетах в магазине или на телевидении описывается этот товар как один из наиболее лучших в своем сегменте. Не верьте. Ищите отзывы людей, которые пользовались этой вещью в интернете, на форумах. Поговорите с человеком, который эту вещь продает. Найдите объявление, и вы поймете, почему она продает и почему она, возможно, так дешево или дорого стоит. Всегда проверяйте информацию, всегда проверяйте товар. Не верьте продавцам, не верьте посредникам. Я даже советую иногда не доверять самому себе, поскольку мы иногда ведемся очень легко на дешевую информацию на дешевые слоганы и рекламные щиты. Просто ведемся за людьми, как стадо, как стадо баранов. Покупаем, продаем, меняем, нас обманывают, нас подставляют, иногда нас кидают настолько, что ломают нам жизни. Если бы вы всегда в своей жизни все то, что видите и слышите, подвергались сомнению хотя бы малейшему, вы бы всегда были на коне. Вы бы всегда были вооружены и предупреждены. Помните, сомнение – это признак ума, это признак возможности критически мыслить. Вы будете в безопасности, если перестанете слепо доверять. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.